Так, добрый вечер, Павел. Расскажите, что думаете о Бадюке, о его званиях. Заранее спасибо. Слежу за вашей деятельностью с видео Селедора на Бобо. Порадовалось, что вы левых взглядов. Про Бадюка на самом деле очень интересный вопрос. И даже уже, по-моему, задавали в каком-то из стримов. Бадюк... Оказался в очень сложном положении, и есть для этого оч очевидные причины. Была создана травля, я искренне считаю, что это был заказ какой-то, в рамках которого его просто затравили. Целый ряд блогеров выпустил на него так называемые разоблачающие ролики. Была ли почва для этих разоблачений? Сейчас очень коротко пробегусь. Какие-то элементы, основания для того, чтобы ему предъявлять то, что он говорит, не то, что, так сказать, представлять на самом деле, были, на мой взгляд, они абсолютно несоизмеримы с тем масштабом травли, и если проанализировать его личность, как спортсмена, как человека, который что-то делает, предпринимает, то я вижу себе следующее, я с ним знаком, знаком много лет, и у меня с ним отличные совершенно отношения. Я бывал у него дома, в гостях, там ночевал, там оставался. В общем, ну, то есть это такой большой пласт общения. То есть я с ним не поверхностно, не шапочно знаком. Так вот, он, во-первых, безусловно, с точки зрения спорта, крайне незаурядный, э, так сказать, парень. Он очень сильный физический, здоровый, крупный мужик, э, который в тех или иных видах так сказать, дисциплинах показывает очень высокие результаты. Вспоминая, сто лет назад я приехал э, в Москву, значит, мы встретились, и он потащил меня тренироваться совместно в зал. Он ходил в некий фитнес-клуб, как бы, и давай потренируемся вместе. Я тогда был в хорошей форме. Я тогда весил килограмм 118. Не могу сказать, чтобы это была самая пиковая форма, но я был в хорошей форме. я жал тогда, рабочий вес был килограмм 180, там раз по 10 я его жал. В общем, вполне себе. И когда мы оказались в этом зале, мы в конечном счете жали на одной стоечке, там по очереди раз-два, там помогая страху и все такое. Мы дошли-то до рабочего веса до одного. Он жал поменьше. Я не помню сейчас точно, сколько повторений он жал 180, но он 180 жал на разы раз в пять, наверное, я точно не могу сказать, потому что это все-таки сто лет назад было, тогда я об этом не задумывался, не думал, что об этом нужно, так сказать, запоминать, потому что когда это вылезет. Но это откровенно хорошие уровни силовые результаты. То есть, как жимовик, он действительно неплох. Ездил он на турнир, там, пожал, там, какой-то вес, там, 220. Он заявил, что он мастер спорта по жиму. Я потом э, соковался с людьми, которые там участвовали, там, кто там во всем этом деле был. Выяснилось, что он ошибся. Он тогда выполнил кандидата в мастера спорта. Но, ну, искренне, причем в разговоре, мне кажется, что он думал, что он мастер. Потому что это было давно. Съездил, там, его поздравили, какое-то удостоверение вручили. Ну, и там, мастер, не мастер. Это вот я рассматриваю сейчас жим лежа. И круто или не круто, значит, обвинять его в том, что он наговаривает на себя, что он мастер, хотя он не мастер. На самом деле, ну да, не мастер-кандидат. Но при всем при этом и званий сейчас огромное количество, и версии и федерации огромное количество. Там этих кандидатов-мастеров, которые, не пойми какие, ни по каким видам спорта, огромное количество, опять-таки, да, там черт ногу сломит. Ну Но вот он, предположим, ошибся. Не, не, не, так сказать, оказался он не, не мастером, а кандидатом. Это что, критично? Это что, повод для того, чтобы его заплевывать как-то, Да. При всем при этом он совершенно очевидно по армлифтингу мастер спорт международного класса. Ну, вот есть такой вид спорта, он образовался, есть федерация. И он показывает очень приличные результаты, очень серьезные. Я никогда не пробовал, поэтому про себе ничего не могу сказать. Я видел первый турнир, который проводил Василий Кузнецов из железного рейтинга, о котором мы сегодня уже вспоминали. Он притащил эту тему из Финляндии, по-моему, да. Привели вот это, это упражнение. Я забыл, как называется, потому что я не очень глубоко урукала, такая вращающаяся рукоятка, из-за нее там типа поднимаешь, там, да, надо удержать. Так вот, в этом турнире тогда. В финале, так сказать, можно сказать, зарубились. Там Максим Баруздин, один из сильнейших парней там в Питере, который обладатель нескольких национальных рекордов силовых. Там, ну, устанавливает там всякие разные там, вещи. Да? И э, вторым, так сказать, кто был и кто выиграл в результате, был Замбала Цориев, который победитель Кубка мира среди профессионалов по армрестлингу. Он же победитель, кстати говоря, турнира «Панчер». Там ролик такой есть у меня на канале сильнющие парни как бы оба с хорошими хваталками то есть один там стронгмен по сути с целой кучей различных силовых э, трюков там всякие гвозди там крутят вертят болты там ломают и все там стальную арматуру крутят у них там шоу силовой вот это макс Бородин. А с другой стороны Победитель Кубка Мира среди профессионалов паромеслину тоже хваталка, вы понимаете какая. И вот они тогда остановились, финальный результат у них был 90 с небольшим килограммов, точно не помню сколько, но в общем 90, 92, там что-то такое, да, там потихонечку добавляли, оп, остановились. У Сергея Батюка, если я ничего не путаю, лучший результат в этом упражнении, как-то вот он говорил там и протокол какие-то я смотрел, то ли там 115, то ли 117, то ли 120 килограммов, в общем, намного больше учитывая то, что в этом упражнении каждый килограмм – это вам не жим лёжа, ну, вы же понимаете, да, одно дело от 100 килограммов, там, от 90 танца, а другое дело, там, от 200, но ну, это все как бы, весит больше, как доля, как бы, да, то есть, на самом деле, отрыв от того результата очень большой, то есть, он, конечно, имеет очень сильный хват и результаты очень достойные, и по их виду спорта он международник, это официально, так сказать, есть конкретные ролики, где показано, как он выполнял на этом турнире, да, так вот, статус человека, который имеет звание мастер спорта международного класса, по какому бы то ни было виду спорта, там, да, это уже статус спортсмена серьезного уровня. Я, например, мастер спорта, я никогда не был международником, и мне, если честно, по пару лифтингу до международника было очень далеко. Ну вот я выполнил мастера, сломал колено, но я не уверен, что если бы я не сломал колено, что я дошел бы до международника. Это все-таки очень серьезный результат. Пожиму бы я, наверное, был над тем, так сказать, все годы, если бы присваивались нормативы, тогда вообще не было нормативов по жиму. Когда я выступал, активной форме был, наверное, бы международник и сделал по лифтингу, не уверен. А он как бы международник в каком-то из видов спорта. То есть это все-таки серьезный уровень спортсмен по определению. Ну, предположим, он в жиме лежа не мастер, а кандидат мастера спорта. Это что, большой грех? Дальше. По рукопашке. Я видел кадры и видел документы, значит, объявления его на турнире. Он выигрывал как минимум по рукопашке первенство высшей школы КГБ, в которой он учился. А это серьезное учебное заведение, в которое собрано огромное количество, ну, в тяжелой самой категории, супертяжелой, да. Значит, он, в принципе, по рукопашке дрался на очень приличном уровне. Там, мягко говоря, выше, вышки, как бы, так сказать, там с физкультуры, со спортом все было в порядке. Это большая организация, и в ней участвует большое количество спортсменов. Так что уровень на уровень примерно, уровень на уровень 5 что-то у меня сегодня. Мастер примерно так, наверное, плюс-минус. Он при этом, насколько я помню, двукратный чемпион Москвы по тейквонду в тяжелом весе. Что такое чемпион Москвы по тейквонду? Я не знаю на тот момент, когда он выступал и выигрывал, был ли этот турнир мастерским. Потому что вот этот статус турнира зависит от того, какой уровень команды города на чемпионате страны, например. Ну так, например, в боксе было. Я когда занимался боксом в институте, чемпион города не становился мастером, потому что на тот момент команда города не была крутая, а в другие годы чемпион города становился мастером, да, то есть тут такая вещь тоже близкая. И вот он дважды вроде как выигрывал, тоже есть там видео и все такое по тейквондо, так вот это какой уровень? Это как раз под мастером, плюс-минус, да, почему нет? Значит, дальше идет разговор о том, что он мастер спорта по гирям. Да, говорит, там чуть ли не в школе выпал, не знаю. Но, учитывая то, что у него реально здоровенная спинища, но ну, он мощный парень, там и все. И хваталка, будьте любезны, а в деревом виде спорта еще хваталка очень нужна, потому что, например, когда рывок делаешь, как бы там в том числе люди очень часто, так сказать: ну, гири просто из руки выпадает, потому что очень много дергать надо там одной, второй там рывки, да, там уже по очереди все делается. Сначала одной рукой, потом второй. Там толчки все. Почему нет? Чисто теоретически, учитывая его физику, да, то есть он природно очень одаренный парень, поэтому вполне мог выполнить там мастер спорта. То есть понимаем, что целый ряд видов спорта он на хорошем уровне как минимум. Мастер или КМС, предположим, не мастер. Гипотетически, да, там, не мастер КМС, да, там, первое место на городе выполнил, занял, но при этом, предположим, не выполнил мастер. Гипотетически, не знаю, плюс-минус. Но это все равно хорошо. Ну, первое место на городе, но ну, это серьезный уровень, да, по единоборцам. Значит, по Кекушину он там занимался много лет, там, начинает, там, высмеивать. Вот он вышел на турнир, там, и очень странно, на самом деле, это, потому что он в этом турнире, там, ветеранском, дерется с чуваком, Который, в общем-то, ровно такого же уровня, так сказать, ну там заслуги его, там, мастерство и все такое. Он крутой, там с черным поясом, и все. Но он не с какой-то улицы начинают там обстебывать. Вот они там ходят, как-то нелепо это все выглядит. Ребята, это Киокушин. Там, во-первых, рисунок боя вообще такой, да, это не ММА, там по-другому все выглядит. Во-вторых, оба тяжа. Еще раз говорю: его соперник, у которого, как бы, сергей ты и выигрывает, тоже не какой-нибудь там парень с улицы начинает сравнивать там у пивного воларка, так дерутся, и все. Ребята, какой? А того то значит, вы таким же образом оцениваете. А он там с какими-то регалиями и тому подобное. То есть, в общем-то, явно э, Сергей-то нормально дерется, как бы, ну, стаж-то колоссальный, да, там, всех этих занятий он все время занимается. Исходя из этого, что-то я вот так уже так достаточно много про Сергея говорю, его уровень спортсмена реально высокий. И хейтить его за то, что, например, он вместо там пяти мастеров спорта, о которых он заявляет, например, там в четырех или в трех, или даже в двух он только мастер спорта, а при том, ничего не забываем, что в одном виде спорта он еще международник, а остальные, например, которые есть там КМС, ну, к примеру, да, и за это давайте его все закидаем помидорами, ну, это абсолютная чушь. Потому что, еще раз говорю, сейчас огромное количество людей, которые мастера спорта вообще ни, никакие не Пойми, кто там, открываются новые виды спорта. Я помню, например, женский пауэрлифтинг только зарождался. Для того, чтобы затягивать туда девчонок, там устроили такие нормативы, что нередко были разговоры. Там какая-то девочка, там, мастер спорт международного класса. Сколько ты занимаешься? Два года. Что? Два года мастер спорт международного класса? в мужиках там за эти два года большая часть людей там разряды еще выполняет, там кандидаты там собирают кое-как, тут международники, потому что нормативы такие, да, и потом кто-нибудь из этих там смотрит на другой вид спорта, там, КМС это не круто, КМС на самом деле, еще раз говорю, я, например, когда был э, вот, ну, студентом, занимался боксом, чемпион города был э, КМС, ну, давали КМС, и не давали мастера, это было круто, но ровно потому, что чемпион города в Питере, это было не просто так, да, там один политех попробуй выиграть, ну, серьезные парни, там мастера участвуют, они чемпионы чемпионате города и все такое. Попробуй-ка выиграй это чемпионат города. И это даже не мастер. КМС это плохо. В целом ряда видов спорта. Это реально круто на самом деле. Потому что может быть зависеть от того какое место в целом команда на уровне чемпионата страны занимает. Либо статус мастерский, либо нет. Ну вот как на фоне этого хейтить человека там, предположим, он чуть-чуть преувеличил. Я не случайно. Ну, пример с точки зрения вот Джима Лежа. Вот преувеличил. Да. Не мастера а кандидат места Вот страшное дело. Поэтому надо полить его грязью. Называть его мастером спорта по всем видам спорта, мастером спорта по спорту. И тому. Что хейтить? Еще раз говорю, этот чувак, как минимум, международник. да. Кто из тех, кто его хейтит, хоть что-то там из себя показывает? Какие-то там нормативы там и все. Ну, в общем, бред какой-то. Совершенно откровенно целенаправленная травля. Есть для этого причины. О них я распространяться не хочу, потому как меня никто не уполномачивал. Да? Я представляю себе, что за этим стоит очевидный заказ какой-то. И более того, как это все использовалось? Да, вот эта травля. Там были передергивания откровенные. Взяли интервью, которое я у него брал, надергали оттуда фразу, состыковали таким образом, чтобы запутать людей и представить его вруном откровенном, да, в этом материале, в разоблачающем, там есть кусочек из моего интервью, такой смонтированный, который идет из одного разоблачающего материала в другой, прямо копируют, да, там эти блогеры вдруг неожиданно вывалили, все одно и то же вставляют, никто из них не ругается, почему то у меня подрезал, так вот там откровенное вранье, Бадюк в ответ на вопрос, как он пришел там в спорт, рассказывает, что мама его привела к некому тренеру, который на тот момент был мастером спорта по вольной борьбе, мастером спорта по классической борьбе, и делал Подъем-переворотом, по-моему, 300 раз. Это он говорит о тренере, к которому его привела мама. Его там чуть ли не первый тренер. Выдергивает эту фразу и вставляет ее вот в этих разоблачающих материалах к перечислению мастеров спорта, который говорит Бадюк. Бадюк говорит про себя. Я там мастер спорта по гире, по рукопашке, по тэквондо. И неожиданно вставляет оттуда эту фразу. Был на тот момент мастером спорта по греко-римской борьбе, по вольной борьбе. Делал выход силой, подъем-переворотом 300 раз приписывают, как будто бы Бадюк говорит про себя. Он не говорит про себя, он говорит про этого тренера. Взяли, при, причисляли, и огромное количество возмущенных. Что он еще и борец, он еще говорит, что он борец, врун там вообще. Он этого не говорил. Это монтаж специально сделанный, чтобы оболгать это. Подстава откровенная, да, посмотрите мое интервью с Бадюком, найдите, я не помню, там шестая, по-моему, какая-то минута, точно уже не помню, естественно. Где он рассказывает об этом? Рассказывает о тренере. Нет, это приписывают ему слова. Дальше, он рассказывает, например, эпизод, как он принял участие в соревнованиях по кикушину. Он съездил на соревнования по лифтингу, набрал там дохренище веса, там масса набрал и чувствовал себя там, ну, таким там большой-большой именно для этого. И он дальше произносит фразу: Я тогда что-то подумал, что я там чуть ли не ниндзя, да, что я там ниндзя. И поехал на турнир по Икиакуши, оказалось, что веса дохренище, тяжело дышится. Но, в общем, в результате один бой провел, выиграл, но потом давление скакануло, пришлось сниматься. Но, в общем, как бы лоханулся. Он с самоиронией говорит, подумал про себя там ниндзя, да? вырезает эту фразу «я ниндзя», просто тупо «я ниндзя» и присваивает ее, как будто бы бадюк всерьез себя называет ниндзя. Это откровенное передергивание подстава. Значимая часть вот этих всех разоблачений – это откровенное вранье. И люди, которые... Обвиняют Бадюка во вранье, на самом деле врут сами. Вот это очень интересный подход. Ты кого-то обвиняешь во вранье через вранье, да? На себя-то посмотрите. В общем, короче, с этим хейтом там, извините, что так надолго увлекся, так сказать, про Бадюка, но на самом деле это очень странная история. Я не исключаю, что со временем, может быть, запишу ролик, Хотя не уверен, потому что мы разговаривали с Сергеем, он говорит, не надо. Давным-давно говорит, слушай, давай что-нибудь такое я выпущу, просто расскажу, что есть. Ну зачем там? начнут опять это все переигрывать, лишний повод там подбросишь этим, они начнут цепляться за этот инфоповод, очередную порцию помоев или опять все переврут, выложат очередные разоблачающие ролики, где все вот так вот перемонтируют, ставят, надо это или нет, в общем, короче, он говорит, я и так нормально живу, там собака лает, караван идет, я делом занят, он дофига чего интересного делает, на самом деле, он генеральный директор телеканала отрыва», там снимает кучу всяких сюжетов на разные темы, я уж не говорю про то, много-много он выпустил же интереснейших фильмов, там э, страна боксеров, по-моему, или как-то про Таиланд, там вот эти все. Очень нравилось людям. Нет, вот взяли, докопались, начинают вот к этому мастерству-не мастерству, захейтили, прямо такой врун-врун-врун. Еще раз говорю, он спортсмен приличного уровня, прямо скажем, да, международник. Я не международник, вот, к примеру. Хотя вроде меня там спортсмен-спортсмен. Вот у меня нет в архиве, так сказать, звания, так сказать, международника. у него есть вот. И у него явно еще в целом ряде дисциплин очень приличного уровня достижения чемпионат города по Тиквондо. Я выиграл, нет, не выиграл. Я по боксу выиграл все время, только политех, да и то, так сказать, там, среди не самых крутых. А тут вот на тебе чемпионат вот этой высшей школы КГБ по рукопашке выиграл, выигрывал. Ну, какие претензии? Рассказы там он драться не умеет, он как колхозник, ну иди, выиграть чемпионат роя, так сказать, высшей школы КГБ по рукопашке не умеет драться. Ну, в общем, какие-то странные вещи. Очевидно, тенденциозные предъявы такие. Ну так, ладно, все, заканчиваем на это.